Курс доллара в Кыргызстане за выходные снизился на 10 иинов. Это произошло впервые за 2,5 месяца. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,6 – 69,7 сома, а продают по 69,75 – 69,8 сома. Номинальный курс при этом установлен национальным банком на отметке в 69,75 сома. Отметим, на прошлой неделе национальный банк провел самую крупную с начала года интернет. Всего было продано 27 миллионов долларов. В Бишкеке возле кафе «Зимняя бухта» произошли две массовые драки, сообщили очевидцы событий. Первый инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июня, второй в ночь с 8 на 9 июня. В ГУВД столицы подтвердили информацию о драках. По данным ведомства, в милицию с заявлением никто не обращался. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, устанавливают участников инцидентов. Джитагузский районный суд признал женщину, избившую до смерти полуторагодовалого ребенка, виновной, как сообщили в прокуратуре района. Ее приговорили к 9 годам лишения свободы. Также суд оштрафовал ее на 90 тысяч сомов, но отсрочил наказание до исполнения ее пятилетней дочери 14 лет, В декабре прошлого года в Джетагузском районе родственница до смерти избила полуторагодовалого ребенка. 21-летняя мама погибшего находится в Москве на заработках. Национальная литература и культура понесла тяжелую и невосполнимую утрату. 8 июня на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры, народный писатель Кыргызской республики, драматург Марзабек Тойбаев. Его первая книга «Доброта» вышла в свет в 1963 году. В разные годы были опубликованы его книги «Белый хлопок. Вместе с друзьями. Дружба. Образ современников и сцена». «Время», «Личность», «Драма» и ряд других. В произведениях Мирзабека Тойбаева ярко и образно отражены острые проблемы общества. Его пьесы «Невеста», «Проделки Джоро» стали произведениями кыргызской классической драматургии. Перу Мирзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык. Произведения Хамзы Хакимзаде Ниязи, Михалкова, Чехова, и Исабекова, Абдугафурова, Петра Шута. В знак признания его таланта, выдающихся заслуг перед своим народом, Мирзабеку Туйбаеву были присвоены почетные звания заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, народного писателя Кыргызской Республики. Он был награжден медалью «Монастысячи» и другими наградами. Свои соболезнования выразили Сорум Байджимбеков, Дастамбек Джумабеков, Мухаммед Калый Аблгазеев, Калиева, Касымалиева, Бакиров, Буронов, Разаков, Умербекова, Байджиев, Джетемишев, Сейдакматова, Райф и другие. Сегодня в Кыргызском национальном драматическом театре проходит Гражданская панихида. Ремонт автодороги балахчи коррумду идет полным ходом. Строительство начали еще в конце мая. Работы не прекращаются даже в плохую погоду. Технического персонала и оборудования достаточно, говорят инженеры. В первую очередь планируется отремонтировать 7 километров внутренней дороги в городе Балыхчи. Наша съемочная группа побывала на месте и ознакомилась с процессом. Реабилитация автодороги балакче корумду идет полным ходом. Ранее было принято решение о капитальном ремонте северной дороги вдоль побережья Сыкуля протяженностью 104 километра от города Балакчи до села Корумду. На данном этапе за три последних года весь объем работ выполнен на 65%. И в 2019 году упор будет сделан на дороге Балакче. Жители уверены, что транспортную артерию уложат своевременно, а главное качественно. Раньше было очень много жалоб со стороны жителей на пыль и грязь Но в данное время мы видим, что работы идут полным ходом Мы надеемся, что через несколько месяцев мы получим новую дорогу по информации дорожников, в первую очередь завершат работу в Балыкщи на 7 километрах дороги. Этот участок, полотна, создает определенные трудности горожанам. Кроме того, параллельно будут строить мосты и другие объекты на дороге. Дорогу завершим быстро. Проводятся работы по рытью капсул. Это делается для того, чтобы легче было провести канализацию и другие коммуникации. В Балахчи работы идут по графику. Уже вырыто 54 капсулы. Ведь именно из-за этих капсул в прошлом году были приостановлены работы. Скоро дорога будет уже в эксплуатации. Горожане надеются на обещания дорожников, ведь Балыкчи это промышленный и туристический город. И для успешного его развития так необходимы хорошие, а главные качественные дороги. Кубатхуанчпикулыни Атергешева Лтр Исукульская область. Обеспечение поливной водой отдаленных районов страны – один из самых главных вопросов последних лет. Сегодня по всему Кыргызстану идет реконструкция каналов и арыков, чтобы снизить водопотери и обеспечить водой Дихкан. В Араванском районе благодаря этим работам проблем с водопользованием, как в предыдущие годы, уже нет. Наша съемочная группа побывала в полях. Сегодня в Варванском районе кипит работа в полях дыхания готовятся собирать уже второй урожай. Первый урожай поливали два-три раза. Нам дают воду по очереди на полдня, на каждый участок по 30-50 литров. Как рассказывают дыхкани из массива Толму-Юн, обеспечение поливной водой – один из самых актуальных вопросов. Еще в прошлом году воды не хватало, в этом году проблема уже решается. Ассоциации водопользователей начали делать ремонт каналов. <связывая> Всемирный банк выделил нам 50 миллионов сомов на реконструкцию. Проект стартовал в прошлом году. Сейчас отремонтировали уже 60% каналов. С августа продолжим все работы, завершим к 2020 году. Дыхание рады. Проблем с поливной водой теперь быть не должно. Ее уровень в каналах повысился. Кризис с водой мы преодолели. Огурцы, черешни, абрикосы, пшеница – их главный полив уже закончен. Больших ирригационных проблем в этом сезоне не было. Водой массив Тоуму-Юн снабжается из водохранилища Найман, которое обеспечивает водой более 7 тысяч гектаров полей. «В этом году у нас многоводье. Этому еще сопутствует обилие дождей. Поэтому в этом году и водохранилище воды достаточно». Появилась вода и в канале Каримберди, который течет из Узбекистана и также снабжает поливной водой местные села. Проблему воды мы обсуждали вместе со специалистами из Иравана, Науката, Баткена и Узбекистана. Договорились о совместном использовании по очереди. Это позволяет облегчить решение вопроса водопользования. Последние два года на проблему ирригации в стране усиленное внимание обращает правительство. Вопросу обеспечения водой регионов придается огромное значение. Кыргызстан, где 70% земель аграрные, напрямую зависит от развития сельского хозяйства. Алена Смирнова, Зенат Ибраимова, Уларкой Назаров. Ош. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.